Меня зовут Алексей. Ну, Как-то спонтанно решил доехать. Видел на ютубе, на канале про этот салон. Решил заехать, просто попробовал. Даже не собирался брать автомобиль. В итоге уезжаю на новый автомобиле. Получается без первоначального взноса, потому что меня это интересовало, кредит. Менеджеры все приветливые. Все понравилось, все объясняю. Один нюанс, конечно, очень долго, но это требует так все очень хорошо и классно.